Владимир Михейшин, Бог живет не в церкви. Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти, когда не веришь ты уже. Я знаю, Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души, для них Он звезды утром тушит, чтоб был рассвет, а к ночи – ужин, вновь у камина при свечах. Я знаю, Бог живет в любви к одной-единственной на свете, к родителям и просто к детям. Твои они или не твои, я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках, в каждой ноте, пусть даже вы не то возьмете, с смычком коснувшись в попыхах, отогревая мир в руках. Я знаю, Бог живет не в церкви, он тихо селится в душе. Вы там ему хоть раз поверьте, идя вперед на вираже,